ас алейкум. Приветствую вас в пятом уроке курса арабского языка для начинающих. Протяженность гласных еще одна отличительная особенность арабского языка. Из уроков до этого вы знаете, что алиф продлевает звучание фатхи над предыдущей буквой. То есть если над алифом нет никаких собственных огласовок, а у предыдущей буквы есть фатха, то она продлевается алифом. Так читается протяженный гласный А примерно в два раза протяженнее, чем одна фатха. Должно быть, вы уже догадались, что не только Алиф участвует в образовании протяженных гласных, есть и другие буквы. Мы их изучили в предыдущем уроке, в четвертом. Это буквы ⁇ я ⁇ и ⁇ уау ⁇ В данном уроке мы изучим полностью тему протяженных гласных в арабском языке с участием этих букв. Начнем по порядку с буквы ⁇ Алиф ⁇ В первом случае показана уже знакомая вам ситуация, когда Алиф находится после фатхи и продлевает ее звучание. В знакомом вам примере из предыдущих уроков в слове «бабун», «бабун», «дверь», алиф находится после огласовки фатха над буквой «ба» и читается длинный слог с протяженным гласным «ба», «бабун», «бабун». Но у нас есть еще две ситуации, когда читается протяженный гласный «а». Когда над алифом пишется волнистая линия, тоже читается протяженный «а». Эта линия называется «мадда», «мадда». Дословно с арабского это означает протяженность. Протяженность. Очень говорящее название. Откуда берется такая волнистая линия? Все дело в морфологии арабского языка, построении слов. Бывают случаи, когда при морфологическом преобразовании слова встречаются два алифа с фатхами. И чтобы не писать их друг за другом, пишется один алиф с маддой, такой волнистой линей. В предыдущих уроках мы изучали знак шадда. Когда две одинаковые буквы встречаются рядом, их пишут как одну букву с шаддой. Отсюда возникает вопрос, почему бы и алиф не писать с шаддой? И вот здесь мы должны вспомнить, что алиф не означает никаких звуков, ни согласных, ни гласных. Это особая, необычная буква. Следовательно, мы не можем поставить над алифом шадду. Здесь нет согласного звука для удвоения. В то же время есть два гласных звука А, обозначаемых фатхами. Вот их-то мы и объединяем, и используем для этого специальный знак, мадда, волнистую линию. Этот момент не объясняется подробно в учебниках, к сожалению, а вопросов вызывает много в начале изучения. Конечно же, в полной мере понять то, откуда появляется мадда, можно при изучении грамматики и морфологии арабского языка. Но в данный момент нам важно научиться просто читать и писать. В примере показано слово «этин», «этин». Следующий, идущий за кем-либо или чем-либо. Алиф с маддой читается как длинный э-тин. Э Также у нас есть еще одна необычная буква Алиф Максура. Она имеет двойную природу, одновременно имеет черты и Алифа, и буквы Я. Слово Максура дословно с арабского означает сломанное. То есть Алиф Максура – это Алиф сломанный. И пишется такой сломанный Алиф, как буква Я, только без точек. А в чтении ведет себя точно так же, как Алиф. Таким образом, после огласовки Фатха, эта буква Алиф Максура будет продлевать звучание Фатхи точно так же, как это делает Алиф. Это просто разновидность Алифа в письме. Алиф Максура не означает никаких звуков, ни гласных, ни согласных, так же, как и простой Алиф. Это служебная буква Которые участвуют в морфологическом преобразовании слов. Графический аналог алифа для определенных случаев в грамматике. Давайте прочтем слово в примере. Это это глагол идти, приходить, следовать, а голосовка над буквой Т продлевается алиф максурой и получается слог с протяженным гласным Т, точно так же, как если бы там стоял простой алиф. Это это кстати, пример рядом 1 идущий, следующий – образован от этого глагола. Аналогично «алифу» буквы «вау» и «я» продлевают звучание огласовок. Каждая буква продлевает определенную, соответствующую ей огласовку. Если буква «я» не имеет собственных огласовок, а у предыдущей буквы есть огласовка кясра, читается протяженный гласный «и». В знакомом нам примере в слове «фияби» Thiabbi, мои одежды. На самом деле здесь целых два длинных слога: первый с буквой я и фатхай и последующим алифом читаемый протяженно я, и второй с буквой ба кьясрай под ней и последующей буквой я без их собственных огласовок. Таким образом читается протяженно би. фияби thiabbi. Фи Слова, в которых есть два протяженных слога, имеют разнесенные ударения. То есть мы читаем с ударением и протяженностью один длинный слог ⁇ сие ⁇ а затем второй ⁇ би ⁇ И у этого слова как бы два ударения на два протяженных слога ⁇ сие ⁇ би ⁇ и в последнем примере буква ВАУ продлевает звучание огласовки ЗАММА от предыдущей буквы, если у самой буквы ВАУ нет каких-либо собственных огласовок. Прочитаем слово в примере. тутун, тутун. Это означает «тутовые деревья». Буква ВАУ, не имеющая собственных огласовок, продлевает звучание ЗАММЫ над буквой ТА. Получается протяженный слог ТУ-ТУ. ТУТУН ТУТУН Также хочу обратить ваше внимание, что очень важно в произношении учитывать протяженность гласных звуков. Зачастую от этого зависит значение слов. Например, есть два слова. ДжЕМАЛЬ и ДжЕМАЛЬ ДжЕМАЛЬ и ДжЕМАЛЬ Первое слово с короткими гласными А. ДжЕМАЛЬ ДжЕМАЛЬ А другое слово со вторым протяженным слогом МА. ДжЕМАЛЬ ДжЕМАЛЬ в них есть еще не изученная нами буква Джим, но суть в том, что слово с короткими гласными имеет значение верблюд, а слово с протяженным вторым гласным Джамаль означает красоту. Сравните Джамаль и Джамаль Джамаль Джамаль. Слова отличаются только долготой второго слога Ма не имеют такие разные значения. Подобные примеры можно приводить очень много, Главное сейчас это запомнить правила произношения с учетом длительности гласных. Я неспроста акцентирую внимание на этом вопросе, потому что часто встречающаяся ошибкой у начинающих изучать арабский язык является как раз таки несоблюдение долготы гласных в произношении. Так очень часто с неправильной протяженностью слогов запоминаются слова, а переучивать себя, произносить уже запомненные неправильно слова, бывает очень сложно. Гораздо легче изначально правильно научиться читать и запоминать с правильным прочтением, чем потом переучиваться. Следующая особенность буквы ВАУ и Я заключается в том, что они образуют дифтонги. Так в лингвистике называется особое сочетание звуков. Первый дифтонг это буква Я с суккуном и огласовка ФАТХА у предыдущей буквы. В таких случаях огласовка ФАТХА читается отчетливо. Э-образно. Очень часто ближе к Е. Например, в слове бейтун, бейт, дом. Над буквой Б есть фатха, а затем следует буква Я и знак Сукун. Здесь мы получаем дифтонг, читаемый Эй. Эй. Бейт. бейт" бейтун. Другой пример. Слово Эйюн. Какой? Какой-то. Здесь над буквой Я мы видим Шадду. Но это не должно вас смущать. Помните, что буква под знаком шадда это на самом деле две буквы, первая из которых со знаком сукун, а следующая согласовкой. В данном случае, если мы разобьем букву я из под шадды на две, как раз таки увидим, что после алифа с фатхой есть буква я со знаком сукун, и это дает нам дифтонг и звучание эй, эй юн, эй юн, эй юн, эй юн. Рассмотрим следующий дифтонг с буквой «уау». Данный дифтонг также подразумевает изменение звучания фатхи. Но в отличие от дифтонга с буквой «я», с буквой ВАУ фатха читается с более выраженной «о» образностью. Например, в слове «тоубун». «Тоубун». «Тоуб». «Покаяние». Фатха читается не «э» образно, как это обычно бывает в случае употребления с буквой «т», а достаточно выражено с гласным «о». Таубун. Таубун. Другой пример – слово Саубун. Саубун. Сауб. Одеяние – предмет одежды. Мы также фатху должны прочесть ближе к гласному О, так как над последующей буквой Вау стоит знак Сукун и тем самым образуется дифтонг Ау. СОУБУН. СОУБ. Данный урок подошел к завершению. В качестве задания вам нужно потренироваться писать изученные буквы, написать изученные слова из примера вместе и, главное, потренироваться их читать. Помните о протяженных гласных и о дифтонгах. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих уроках.